Производство компании Saban Entertainment и To Animation Company. Digimon. Композиторы Уди Харпас и Амод Плеснер. Авторы сценария Боб Букхольц и Джефф Немой. Продюсер Терри Лио Мэйли.